Всем привет! С вами снова Истан Геннадий. Сегодня решил рассказать про рисы которые я приобрел. Encore, артикул 10430 из 8 рисов и уже испробовал. В данный момент я снимаю лак. Первое, что я обратил внимание, на них на всех видно какой-то транспортный лак. Нанесен, вот, видно, он стирается. И он плавится, ну, когда начинаешь вот на кончиках особенно. Ну, в целом, впечатление положительное, по крайней мере, вот э, полукруглые рейеры, так называемые, месел, <сил> э, вот, э, не могу их выговаривать, это у меня дефектная речь. В общем, э, что хотел сказать, по заточке, вот я их вообще ни, ничего не делал с ними, прям специально попробовал можно посмотреть, что сделано достаточно качественно. На мой взгляд, по крайней мере, нету никаких там завалов, ничего. То есть, единственное, что я хочу сделать с ними, да, ну, естественно, вот сейчас от лака а, очищу. Единственное, возьму дремел, ну, это, бормашинку, и пройду по стогой. Пройду по стогой просто в легкую, как сказать, вот Сделал так, достаточно острый, даже можно, в принципе, обрезаться. А, попробовал вот этим, вот очень понравилось. И канавки, все это делать, и глупее Где-то здесь нету вот детальку, которую я сегодня вытачивал. Так что цена его 5400 рублей. А, это я в магазине брал, в интернете 5250, то есть разница небольшая. Плюс, если доставка, в принципе на первое время я считаю более чем ручка такая хорошая хорошо сделана вот, крепкие кольца есть фиксированные ну, можно немножко накернить посильнее чтобы не соскочил в целом я покупкой доволен если в дальнейшем будут какие-то нарекания то также запишу видео ну а уже наверное завтра запишу новое видео о своем токарном станке который я сделал сам Всем пока, до встречи!